Всем привет! В этом видео мы разберем, как в восьмом Drupal управлять пользователями, ролями разрешениями. Давайте для этого зайдем на страницу «Пользователи». Здесь вы можете управлять пользователями, здесь выводится список ваших пользователей. Вы можете сортировать их по ролям. Но пока здесь только админ. Давайте нажмем «Добавить пользователя». Добавим «Тестового пользователя». имя пароль сохраним но вы можете создавать не только через админку пользователей но и сами люди которые заходят на сайт тоже смогут заходить создавать пользователей если они зайдут на страницу юзер то они смогут зарегистрироваться или залогиниться если у них есть учетная запись также здесь есть вкладка сбросить пароль если пользователь забыл свой пароль в принципе, все здесь стандартно. Давайте еще посмотрим роли пользователей. Зачем нужны роли пользователей? Например, вы хотите разделить одних пользователей, как обычных пользователей, а других, например, как модераторов сайта. Здесь есть какой-то менеджер, который будет управлять контентом на сайте. Менеджер. Я прописываю машины имена на английском, чтобы это было понятно не только тем, кто читает на русском языке, и вообще транслитом писать машинами на ником.info. Сохраняем нашу роль. Теперь, когда мы создаем пользователя, мы сразу можем выбрать ему роль менеджера. Давайте теперь еще зададим право доступа Permissions этой роли модератор чтобы она могла менять наш, наш контент на сайте. Итак, вот у нас есть менеджер. Здесь мы выставляем галочками, что может он делать на сайте. Так, ну, во-первых, он может управлять всеми комментариями на сайте. Выставляем ему галочки. Также нам нужно, чтобы он мог управлять контентом. Заходим в контент, ищем контент, нод, находим модуль нод и, в принципе, ставим ему в управление всеми материалами на сайте. Так, я прокликал все галочки для модуля Node, для менеджера. Теперь давайте это все дело сохраним. Зайдем и создадим нового пользователя. Также пользователи, добавить нового пользователя, AdUser. Назовем какой-нибудь модератор. Так, модератор. У нас менеджер. Пароль тоже менеджера, например, зададим ему. И выставим роль менеджер. Сохраняем. Теперь зайдем. Нажмем Ctrl-Shift N в Chrome, чтобы зайти под новой сессией Drupal 8 User. И вводим менеджер. Логинимся под менеджером. Отлично, мы зашли под менеджером. Заходим на главную страницу. Мы можем зайти, например, сейчас в ноду и нажать «Редактировать». Видите, что мы можем редактировать материалы на сайте. Но еще хотелось бы, чтобы менеджеру тоже были видны контекстуальные ссылки. Чтобы он мог прямо с фронт-энда заходить и редактировать материалы. Так, мы устали контекстуальные ссылки. Вот, видите, теперь он может просто заходить, нажимать «Редактировать» и «Редактировать» сразу. Не заходя при этом на страницу ноды и кликая «Таб» «Редактировать». Что еще? Еще вы можете расширить возможности пользователей с помощью дополнительных модулей. Самый популярный, наверное, «Login to Boggan». Он позволяет пользователям мгновенно регистрироваться. Видите, очень большое количество использования этого модуля. Сейчас, наверное, его нет для 8 версии, когда вы смотрите это видео, но в скором времени он появится. Он позволяет логиниться по e-mail, что очень хорошо. Позволяет даже заходить пользователям сразу после регистрации на сайт. И дополнительно еще представлять много всяких фич, которые могут оказаться очень полезными. В принципе, все, что мы хотели узнать с пользователями. В будущем мы еще рассмотрим, как... Работать с полями. Как работать с полями пользователя? Мы можем добавлять поля пользователя, так же как мы добавляем поля нодам. И рассмотрим, возможно, даже взаимосвязь нод и пользователей, сделаем какие-нибудь вьюсы на основе этих пользователей. Ну, а пока все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Друпале.